здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию астрологический прогноз на апрель 2021 года в целом гармоничный месяц хороший период для бизнеса переговоров к середине апреля напряженная страстность плавно приходит в спокойствие уверенность в своих чувствах и чувствах партнера Некоторая импульсивность будет наблюдаться в высказываниях и действиях многих людей, но быстро все приходит в норму. В основном люди отходчивые и романтичные, желают новизны, оригинальности, подвижности. Все важные дела успейте сделать до 24 апреля, так как последняя неделя принесет много неожиданных кардинальных перемен и даже некоторого застоя. Плутон перейдет в фазу стационарности, и к концу апреля придет ретроградное движение. Об этом будет отдельное видео. В 20 числах апреля появится на моем YouTube-канале. В деловой сфере начнется период вялости на ближайшие полтора месяца. И если вы запланировали что-то новое. Лучше отложить это до 20 чисел июня, либо успеть все сделать до 24 апреля. Друзья, традиционно приглашаю вас в мой телеграм-канал. Ссылка в закрепленном комментарии. Заходите, подписывайтесь. Буду рада вас видеть на моем телеграм-канале, в котором размещаю информацию в текстовом формате и дублирую видео из YouTube. Теперь по ключевым датам апреля. Рассмотрим основные тенденции месяца. 2 апреля Меркурий в рыбах, планета мышления, коммуникации, торговли, в гармоничном аспекте с Плутоном в Козероге, планетой трансформации, власти и больших денег. Это удачный день для бизнеса. Мы услышим много информации, которая для каждого окажется полезной. Главное внимательно ее обработать. Подходящее время для различных действий, связанных с самообладанием и силой воли. У многих улучшается психологическое состояние здоровья и физическая форма. Проявляются организационные навыки, повышается эффективность работы, укрепляется самодисциплина. В этот день может появиться долгожданный шанс. Распознайте его и не упустите. До 9 апреля благоприятный период. 4 апреля в 6.42 утра Меркурий входит в знак Овна и будет двигаться по этому знаку до 19 апреля. Овен – знак огненной стихии, быстрый, амбициозный, экспрессивный. Начинается хорошее время для рекламы, торговли, но для этого нужно занять перспективные, новаторские сферы, проекты, инструменты. Сосредоточиться на рутинных делах будет довольно тяжело. Люди начинают больше общаться друг с другом, делиться идеями и проблемами. Это время митингов, вдохновенных речей, презентаций, продаж, мотивационных тренингов. Подходит для деятельности журналистов, политиков. Важно сохранять спокойствие, так как в атмосфере напряженной достаточно при транзите меркурия по овну высказывания могут быть неожиданные из-за этого атмосфера общая может накаляться возрастает число конфликтов и стычек на улице в очереди в общественном транспорте стоит понимать что влияние транзита испытывают все окружающие вас люди и не все способны с ним справиться, поэтому постарайтесь не принимать близко к сердцу чужие импульсивные высказывания и поступки. В этот период возможны спонтанные поездки, удачные или нет, зависит от показателей личного гороскопа. Друзья, кто хочет получить индивидуальный прогноз, обращайтесь в контакты на главной странице и под видео. В целом время движения Меркурия по знаку Овна может быть очень продуктивным, если направить свою энергию в нужное русло. 6 апреля. Венера в гармоничном аспекте с Марсом. День удачный для личных и деловых взаимоотношений. Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы воплотить в реальность романтические и творческие стремления. Люди готовы к сотрудничеству. Совместная деятельность может оказаться успешной. Что бы ни случилось, вам не следует упускать момент, Старайтесь воспользоваться каждым шансом. Удачно решаются деловые, дипломатические и юридические вопросы. Этот день дает преимущество в спорте, физической подготовке и рабочих проектах. Воспользуйтесь возможностями этого дня. Также 7 и 8 апреля благоприятные тенденции сохраняются. Будьте смелее, решительно двигайтесь к намеченной цели и вам обязательно улыбнется удача. 9 апреля сложный день. Марс в напряженном аспекте с Нептуном. При таких условиях движение по прямой на пролом делает путь очень длинным. Прежде чем что-то сделать, все хорошо спланируйте и тщательно продумайте. Многие люди в этот день могут совершать нелогичные поступки, что приводит к напрасным тратам времени и энергии. В этот день много препятствий. Лень основное из них. 10 апреля Меркурий в гармоничном аспекте с Сатурном, а Венера в гармоничном аспекте с Юпитером. Приносит позитивные возможности в социальной сфере. Участие в общественной деятельности способствует благоприятным перспективам и получению счастливых шансов. Благополучно решаются все вопросы, связанные с зарубежьем, высшим образованием, дальними путешествиями. Возможен успех в издательском бизнесе, это хороший день для запуска рекламы. Сегодня люди склонны действовать более организованно и поэтому отлично проходят запланированные мероприятия. Любая полученная в этот день информация в будущем окажется полезной. 12 апреля новолуние в Овне в 5.31 по киевскому времени. Более подробно об этом расскажу в отдельном видео. Появится через несколько дней на моем YouTube-канале. Посмотрите, пожалуйста. Венера в напряженном аспекте с Плутоном дает мощное давление на подсознание. Желания усиливаются. Чувственность также производит трансформационные процессы как с вами, так и с вашим партнером. В этот день... Увеличивается количество преступлений на сексуальной почве. Люди склонны прямо и резко выражать свои эмоции. Ревновать, занимаясь саморазрушением. Подозрительны. Вероятны проблемы там, где замешаны чужие деньги. Совместные ресурсы, займы и кредиты. Общественная деятельность, карьера могут стать причиной конфликта и перечеркнуть личное счастье. При этом творческие люди обретают вдохновение. Сублимация эмоций способствует созданию шедевров. На первый взгляд, деятельность творческих людей может быть мрачновата, но она способна перевернуть сознание многих людей. Через кризис происходит личностный рост. Тем более новолуние в этот день, вовне. И это способствует тому, что человек заинтересован в каких-то личных достижениях, ориентирован на себя, на изменения в своей жизни, хочется чего-то начать. Посмотрите мое видео, через несколько дней появится, я все расскажу подробно. Эмоциональный накал может способствовать творчеству, проявлению таланта, удается завоевать внимание окружающих, если такая цель есть. 13 апреля. Марс и Солнце в гармоничном аспекте. Действие его продлится до 16 апреля. Еще чувствуется влияние квадратуры Венеры и Плутона. Если вы давно планировали заняться спортом, улучшить свой внешний вид, время пришло. Начинайте и вы быстро достигнете желаемых результатов. Вы обретете прекрасную форму, укрепите здоровье и повысите уверенность в себе. Физические нагрузки и активная деятельность помогут избежать конфликтов, так как квадратура Венеры с Плутоном непростой аспект. Разногласия могут привести к разрывам взаимоотношений. Не стоит умышленно противоречить людям или стремиться вызвать их зависть. Поскольку это обязательно послужит сигналом к ответному удару. День очень ресурсный, как и, в общем-то, период с 13 до 16 апреля. Направляйте энергию на конструктивные действия, работайте, не бойтесь проявить инициативу, напоминайте о себе, если вам обещали позвонить, но почему-то забыли. 14 апреля продолжается действие гармоничного аспекта Марса с Солнцем. Какие бы возможности вам не предоставлялись, успех более вероятен в случае вашей уверенности в своей физической форме. Венера входит в знак Тельца в 21-22 по киевскому времени, в статус своего управления, что принесет гармонию, в сферу партнерства и финансовых дел. Видео об этом транзите выйдет на моем YouTube-канале на следующей неделе. Обстоятельства благоприятствуют активным действиям в направлении достижения целей. Воспользуйтесь положительным потенциалом этого дня для осуществления поставленных задач. Займитесь спортом или другой деятельностью, которая поможет вам обрести форму, укрепить здоровье и повысить уверенность в себе. 15 апреля. Солнце и Юпитер в гармоничном аспекте. Этот транзит принесет радость, а также шансы для удачного завершения ранее начатого проекта. День благоприятен для социальных отношений, переговоров с властями или высокопоставленными социальными служащими, а также для оформления официальных союзов, финансовых операций и правовых актов. У людей, проходящих курс лечения, происходит заметный прогресс в лечении болезни. Все сложные дела и конфликтные вопросы можно сегодня уладить легко и успешно. Хорошо, если вы поддерживаете идеи благотворительности. Благоприятные связи с иностранцами, вложения в иностранный бизнес, коммерческие сделки за границей. Перед многими откроются новые перспективы. Вы сможете открыть новое или дочернее предприятие, успешно реформировать старое производство. День хорош для оформления важных документов рекламных проектов, обучающих мероприятий. 16 апреля солнце в напряженном аспекте с Плутоном. Критический день для любовных и семейных взаимоотношений. Возможно давление со стороны вышестоящих. Чтобы чего-либо достичь, требуется сила воли, выносливость и упорство. По возможности отложите все важные дела на завтра. Лучше избегать нахождения в толпе и участия в массовых мероприятиях. 17 апреля – один из лучших дней апреля. Формируется гармоничная огненно-воздушная конфигурация B-6 Юпитер, Меркурий, Марс, что создает благоприятную атмосферу для социальной активности. Позитивный потенциал будет также ощущаться и 18 апреля. Эта конфигурация дает большие потенциальные возможности к позитивным изменениям, несмотря на внешние напряженные обстоятельства. Отличный день для презентаций, проведения и посещения обучающих тренингов, рекламы, планирования зарубежных поездок. Для увеличения благоприятных шансов и возможностей необходимо проявлять гибкость и быть открытым к новому в сфере ваших интересов. 19 апреля Меркурий соединяется с Солнцем и в 13.30 по киевскому времени входит знак Тельца. Неоднозначный аспект. Так называемое сожжение. Абстрагироваться от собственных интересов, всерьез заинтересоваться отвлеченной идеей крайне трудно. Восприятие чужого мнения осложнено. Ценность чужих идей ставится под большое сомнение. Многие сосредоточены только на себе. Не понимают и не слышат, что говорят вокруг. С другой стороны, усиливается интеллектуальная деятельность. Каждый вкладывает максимум энергии в личные достижения, в собственные мнения и оценки. Коллективная деятельность не особенно удается. Получена информация, новые впечатления побуждают многих людей к творчеству. Все делается на подъеме, легко. В 23.34 по киевскому времени солнце входит в знак Тельца. Скорость и интенсивность действий значительно уменьшается, но зато результат от приложенных физических и интеллектуальных усилий будет долгосрочный и основательный. Горячность и импульсивность меняются невозмутимостью и рассудительностью. Многие будут действовать осторожно. Появляется склонность сомневаться в целесообразности каких-либо действий. Люди становятся недоверчивыми, сомневающимися, не готовыми принимать что-либо на веру. Очень трудно в третьей декаде марта проталкивать новые идеи и внедрять новшества. Если дело застопорилось, успокойтесь, побудьте наедине, и вы сможете самостоятельно во всем разобраться. 23 апреля в 14.49 по киевскому времени Марс входит в знак рака. Здесь имеет статус падения. Видео запишу в 20-х числах марта, появится на моем YouTube-канале. Венера соединяется с Ураном. И это будет день кардинальных преобразований и действий. Всплывают проблемы, которые требуют незамедлительного вмешательства. Поступками людей в ближайшее время больше руководит подсознание, чем разум. Многих сложно расшевелить, вдохновить на подвиги. Ко всему новому и неизвестному люди относятся настороженно и не принимают ничего на веру. Происходит обновление чувственного восприятия мира. Появляется новизна, свежесть чувств. Неожиданное творческое проявление наполняет жизнь новыми яркими красками. Пробуждает в людях уникальные способности, таланты. Но горячее эмоциональное восприятие всего нового, передового, импульсивные действия могут препятствовать обретению гармонии в семейной жизни. Плутон замедляет ход и 24 апреля до конца месяца в стационарный, после чего на полгода перейдет в ретро-движение, видео запишу в 20 числах апреля, появится на моем YouTube-канале. В этот период в политической сфере происходят изменения. Акцентирована тема власти, больших денег, пограничных ощущений, массовых процессов, мощи и влияния. Стационарный Плутон оказывает серьезное влияние на мировую экономику и международные экономические отношения. Поскольку это стационарность, то это может быть неделя стагнации. 25 и 26 апреля Меркурий и Венера, движущиеся по знаку Тельца, в напряженном аспекте с Сатурном. На самом деле все сдерживающие обстоятельства и препятствия в эти два дня в результате обернутся удачей. По крайней мере, если покупки-продажи будут срываться, то это сбережет ваши деньги. Не планируйте на эти два дня сделки купли-продажи, иначе потеряете много психических сил и энергии а реального удовлетворяющего результата не получите. Общение будет затруднительным, поездки срываются, партнеры подводят. То, что выглядит сейчас наиболее привлекательным, может оказаться наименее желаемым впоследствии. Окружающие проявляют чрезмерное беспокойство, особенно по поводу юридических вопросов, романтических связей, приближающихся общественных мероприятий. Чем меньше активности 25 и 26 апреля, тем более благоприятным окажется окончательный результат. 27 апреля в 6.32 по киевскому времени полнолуние в Скорпионе. Подробно об этом в отдельном видео появится на моем YouTube-канале в 20 числах апреля. Заходите, посмотрите, пожалуйста. 29 апреля Меркурий в соединении с Черной Луной в Тельце, что может способствовать финансовым ошибкам. Будьте внимательны при проведении электронных платежей. В этот день увеличивается количество краж и потерь. 30 апреля Меркурий в гармоничном аспекте с Нептуном. Солнце в соединении с Ураном. Данные транзиты вносят в жизнь внезапные, необычные, волнующие и неожиданные события. Оригинальные мысли, свежие и совершенно новые решения, неординарный подход к делам делает будни намного интереснее. Учиться свободы в действиях, прогресса, перемен, хорошее время для публичных мероприятий, сюрпризов, интересных знакомств, обмена мнениями, дискуссий. Особую остроту приобретет вопрос гармонизации личных и коллективных интересов. Удается внедрить интересные и ценные идеи, получить материальный результат от ранее начатых проектов. Многие осознают, что для того, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда, необходимо постоянно усовершенствовать свои навыки. Осваивать компьютер, социальные сети, пользоваться интернет-ресурсами. Друзья, кому нужна личная консультация, обращайтесь, контакты на главной странице и под видео. Благодарю вас за внимание, мне очень нужны ваши лайки и комментарии для поддержки канала. Не забывайте подписываться. Поделитесь, пожалуйста, этим видео с теми, кому оно может быть полезным. До новых встреч! Пока-пока!